Парни, привет! Сегодня мы с вами поговорим о лайфхаках, которые помогают соблазнять девушек, помогают упростить ваше соблазнение, начиная от знакомства до секса. Первый. Если ты взял номер телефона у девушки и хочешь узнать о ней чуточку больше, или вдруг она перестала вызваниваться по разным причинам, ты можешь найти ее ВКонтакте. Как ни странно, но в этом нам поможет Facebook. Заходим в Facebook, нажимая кнопочку Забыл пароль. Вбиваю ее номер телефона, и Facebook показывает, что за человек привязан к этому номеру телефона. Показывает и имя, и фамилии. И по этому имени и фамилии ты можешь найти ее в ВКонтакте, и, соответственно, знать о ней и дополнительную информацию, и написать можешь ей ВКонтакте, и, в принципе, если ты собираешься ее вызванивать куда-нибудь на свидание, ты уже знаешь, что она любит, что ей нравится, потому что на ее страничке ВКонтакте все это и есть. Второе. Обязательно имей какое-нибудь любимое кафе, в которое ты будешь водить девочек на свидание. И обязательно подружись с официантами. Подружись с официантами, потому что они будут тебе помогать. И самое главное, что тебе нужно сделать, это договориться с официантами, что когда ты приходишь с девочкой в кафе, и если вдруг девочка начинает заказывать слишком уж всего дохрена или слишком дорогое, чтобы официант как бы говорил девочке, да не как бы, а прямо говорил девочке, что... Вот этого вот у нас нет в меню. Вот это у нас, к сожалению, тоже нету в меню. Этот лайфхак поможет сэкономить деньги. Третье. Если часто при знакомстве с девушками, они говорят, что у них есть парни или мужья, начни знакомиться чуточку по-другому. Начни с первой фразы говорить о том, что ты уверен, что у них нет мужчины. Ты уверен, что у них нет мужа. Прям подходишь и говоришь, я уверен, что у тебя нет мужа. Если она вдруг спросит, почему, то скажи, слушай, ну у меня бабушка-гадалка в третьем поколении. Как это работает, можешь посмотреть сейчас. Стой. Ты же не по телефону говоришь? Нет. Я верну, у тебя нет ни мужа, ни парня. Вот, но ты мне понравился, я тебя догнал. Подожди. А. Как тебя зовут? Катя. Катя, Антон. Привет. Я знаю, ты идешь в H&M. Катя же Я в H&M не иду. Я сам из перебески воду покупал. Называй. 55? 528. Давай, короче, через 5 минут позвоню, и там уже... Придумай, что-то как. Подробно. Uh -huh. Все, давай, пойдем. Стой. Я знаю, у тебя нет ни парня, ни мужа. Ладно, вот, а ты мне понравился, я тебя догнал. Зай, наверное. Подожди, стой, стой, стой, стой. У меня не так просто. Mm -hmm. Я еще не научился. 968. шесть восемь. Так вообще, когда тебе удобнее еще звонить? До 10 можно. Утро? Я сплю. Yeah вечера. Хорошо, давай, позвоним. Да. Если не сегодня, не через 5 минут, то вечерочек точно. Все. А, пока. Я вообще в другую сторону шел, тебя догнал. Да. Я просто думаю, что, ну, уверен, у тебя нет, не мужа ни парня, <сосы> ты мне понравилась, <сосы> и я то тебя догнал. Понятно. Как зовут тебя? Оля. Оля, Антон. Очень приятно. Оля, у тебя, а, хотел сказать, очки зимой, потом вспомнил, какая погода на улице. Да. Зывай. Я тебе прямо сейчас позвоню, чтобы если что-то знал. У тебя WhatsApp же есть? Есть. У меня есть. И Telegram есть? Ну, у тебя цветы такие. Ой, я думаю, вроде звонит, а чего у тебя нет? Я тебе напишу тогда завтра, по возможности... Ты же знаешь свой график там, да, на будущее? На неделю хотя бы вперед. Ну, на неделю, да, знаю. Ну, нормально, что-нибудь придумаем на неделю, теперь сейчас. Давай, раз окон, Пока Четвертое Парни часто загоняются на тему того, когда звонить девушке Сегодня, завтра, послезавтра После того, как взял номер телефона Звони сразу через минуту Реально, звони, позвони через минуту Взял номер телефона, позвонил через минуту Какие здесь у тебя преимущества? Первое, да? Девочка, скорее всего, не успеет больше ни с кем познакомиться. Если ты звонишь ей через три дня, девочка симпатичная, ну не факт, что она там не успеет с кем-то познакомиться, не успеет первым с ним провести свидание, ей понравится, и вообще все закроется, завертится, и ты звонишь такой через три дня. Алло, это Максим узнала. Ну, херня, сам понимаешь. Второе преимущество в этом, то что если ты знаешь, что у тебя совсем немного дел, ты их скоро закончишь. Если она скоро закончит свои дела, ты можешь договориться на свидание с ней там через 20-30 минут. Сразу. Зачем тянуть? Зачем ехать куда-то потом непонятно? Зачем готовиться к этому? Ты можешь сразу назначить свидание. Либо же назначить его на этот вечер. Пятое. Если вдруг ты увидел девочку, которая тебе понравилась, но ты не знаешь, что ей сказать, в голову ничего не лезет, начни знакомство именно с этой фразы. Слушай, не знаю, что сказать, в голову ничего не лезет, но ты мне понравилась. Посмотри, как это работает на практике вживую. Стой. Что? Да не, на самом деле, ничего в голову не приходит, что сказать, Да. Не знаю, что сказать, но ты мне понравилась, поэтому я тебя догнал Я спускался с эскалатора А ты сначала мимо туда пошла, а потом развернулась у меня Я такой, это гоню я Плюс 7 937 Так 937, 8.0. Да. Совершенно верно Я тебе смс отправлю Так когда все-таки удобно тебе набрать? В первой половине дня Не могу ничего придумать, ничего в голову не приходит. просто мне понравилось мне понравилось, я тебя догнал. Увидел там навстречу не ошла. Понятно. Как тебя зовут? Вика. Вика, Антон. Приятно. Называй. 8916. И когда удобнее тебе позвонить? Ну, можешь сегодня позвонить вечером. Я, в принципе, сегодня вечером тоже буду. Бегать. Или свободно? Свободно. Тогда больше вечера, может, даже увидимся. Я позвоню тексим. А хорошо. Стой. Дошел я. Подожди, подожди. Шел я здесь. Шел-шел-шел-шел-шел. И сказал, что-то купить такое, тебя увидел в розовом, и ты мне привлекла мое внимание. Да, Да, я подошел к тебе, видишь, даже догнал. Ну, ты помогай, да, я вдруг не знаю, что говорить. Ты же как девушка должна помогать. Понравилось, конечно, как же еще. Запиши. Ориентировочно где-то в среду вечерочку наберу. И мы там с тобой Хорошо. по поводу пяти зарешим. так улыбаешься, прям... А -а -а -а. Давай, знакомство. Пока. Итак, если вы не знаете, что сказать девушке, вы можете просто это озвучить. Слушай, не знаю, что сказать, выручай. Как это работает? увидеть сейчас, друзья. В следующих видео лайфхаки про поцелуи, про свидания, про то, как легко привести девушку домой. Поэтому ставь лайк, делись этим видео с друзьями, подписывайся на канал. И у нас есть открыт доступ к нашему новому бесплатному онлайн тренингу. Записывайся на него. во Сколько закончишь волосы красить? А, ты вообще так долго? Блин, подожди, я тут поставил.